Блять, вам пиздец. Здравствуйте, с вами Арсен Бил Факан, все вот, блядь, Никита, они, сука, они на меня позарили, что... Б... Они меня убьют. Вы представляете? Да, а? Мы, мы отвечаем, если мы выиграем все никакой. В какой мне режим заходить? А, Творчески к нам. Сначала к нам. Все, пиздец, ярику вам. Вам реально я, я отвечал. Вам не, гэгди. Нет, никакому Ярику. Я... Всем Ярикам будет хорошо жить на конце. Ага. Всех Яриков истреблю. Понимаешь, как-то мы, все... мы с лучше тебя играем за нас чуть Ты? Шо? А, в... а? Шо? Ты шо посмел сказать? Ты сейчас... Ты даже не представляешь, что ты сейчас сказал. Я знаю, что сказал. <къех> да смысл на урон не проходит? Я, вот я сейчас отвечаю. Я против двоих просто нагну вас. Просто вот так. Ну давай, гну... посмотрим. Сколько у тебя киво села? Режим Вы нагибаторский. Режим нагибаторский? Да, режим нагибаторский. Ага. Режим нагибаторский. Стоп, а у меня нет оружия? Шоу, блять Какое это? Это что такое? А ты наблюдаешь за нами, короче? Охренеть. Посмотри, как мы. Посмотри, как играть нужно сейчас. Ну, я тогда лучше на... на Никиту посмотрю, но ни... никак не на тебя Ну, смотри, Хей. окей. Эй, шутка от Бога. Смотри, сейчас ну. как он сольется Грамотно. О, понятно все с вами. Ну, ну, гни его раком, гни, гни, гни, гни раком, гни раком, пожалуйста, гни, гни раком. Нет. Гни! Гни! <свят> Нагнул! <свист> а <с> херами <свист> я наблюдаю, было. я как бы играть хочу, не? Да, сейчас в следующей да. игре будешь играть. А ничего, три часа осталось, не? Нормально? Нет, сейчас тринадцать. минут. Короче, давай. Три минуты. Три минуты. Три минуты. Я тебе отвечаю. Выбери команду 2. Выбери вторую команду. Нет, смотри, ты поставь вот этот, знаешь, что я сейчас скажу. Я ставлю сувенирный Dragon War на победу. Окей, да, хорошо. Я Бля, я Дева. напиздил. Я нихуя не поставлю. Команду вторую, вторую команду Ёба, не в рот, блядь, сколько сундучков? Стойте, походите тоже, блядь. нужно я, я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт. Я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт, сука, я люблю Майнкрафт. Сука, мне, блядь, не оружие надо, сука. Ёба, не в рот! Да, ты спасибо, чо, охуела, я вам... блядь? Ты охуевшая, блядь, а! Начал. Бля, это <связь> <с некий по. связь> <Тысячили, связь>, за пуздаться? Я люблю сейчас Майнкрафт! Я люблю Есть Майнкрафт! Минус 7 Ты шубал сейчас, вы охуели, блядь. Не Сейчас Майнкрафт у вас очко пользуются. гореть будет, поняли, блядь? А Наче! Слышал, меня уже А как вы, блядь, хотели нахуй? А, да? А, бля! Шука! Я люблю Майнкрафт. Я люблю Майнкрафт. Сень, ну мы все знаем, что ты Майнкрафт. Бля, нет. Пиздешь. Сень. А. Посмотри, как надо. Вот посмотри сейчас на меня. Вот смотри. Вот да, я только видишь, на тебя прыгаю? через толчок посмотрю. Смотри. Вот видишь, я прыгаю. Видишь? Смотри. Как надо. Нет. Подожди. Ёбаный ворот, мой... блядь. Сука, у меня с Чо патронами пиздец. Бля, долго... ща погодь. Да. Сень, ты будешь строиться или че Да хуй-то там, блядь, хуй тебе построить, блядь. Он че бегает вокруг моей постройки? Ага, блядь. Он вокруг моей бегает. Блядь. ⁇ ба, и просто зажали. Суки зажали, блядь. Сейчас нормально, так мы и сказали, сейчас минус ты будешь. Что, по сука, у тебя что против двоих? Ну да, ты сам сказал, ты не пойду. Да, что, ты сам разбомбишь. Драчина макачина блядь. Ладно, стойте. Дайте мне подготовиться, блядь, сейчас я надо очко натянуть у кому-нибудь. Окей, хорошо а пусть поднять. Дай, как они не пользуемся. Бл, ну. О, это... потап еще за нами наблюдает. Вот сейчас, если потап появится, тем вообще будет жесть. Да я обоим очко нагну. Сеня, за тебя только потап болеет. Ой, за севу. А, за Арсенька, Бля, ебаный ноху, блядь, пидорасы. Зачем его, дали? Дай мне убить, подожди. Я, я, я первое первый свое убийство с дегла сделал, пока в меня стреляют. Бля, пиздец. Что, болит, да, Сука, да, мне да, нужно в Кэзо. Я, я чувствую, я чувствую, что он уже все разрывает. Бля, мне нужно в CSGO поиграть, иначе я, я сейчас, сейчас кому то Я, я его, короче, в этот, ну, скопил снова, смотри, да, его, сейчас... Не Бля, мне нужно... Бля, да ты охуевшая скотина, блядь! Инкубаторский пидор, блядь! <с Суки! Ты пробирочный! Бля, пиздец, пиздец! Я ему, короче, в села, все, Ну нормально все? Да, вообще великолепно, сейчас затащу. Не, ну мы верим, мы верим. Ага, верите, да. да. очень сильно, мы как очень сильно коммунизм. верим да, сильно. Да, в Сени. Да, как в коммунизм, блять. Играть, я его выиграю тогда. Ну, сука, я против двоих играю. Мне надо хорошо, двоих играть. Хорошо, хорошо, некит, некит, некит. Папа, а, постой пока на месте, давай я против Сени поиграю. Не, я... давай я сейчас против Сени поиграю. Не, давай, ну давай я сначала. Потом не, ты. давай я. Я, я, я, я там мне похуй. бани в рот! бани в рот! бани в рот! Он в рот! Ёбани в рот! Ёбани в рот! Ёбани в рот! в рот! Вы охуевшие! Ты, поса... Ты посмотрел на это просто? Суки собаки вы не крещённые! Вот вы псы сраные евли. А зачем тебе дробовик дали, скажи мне? Подрочить, блядь! Сука, Дула. блядь, баный ни в рот, блядь, это вообще, блядь. Думал бы так, да? Давайте каждый против сам, ну, сам против себя, короче, блядь. Okay, Окей, хорошо, вот. смотри. У меня там хоть сам. как... баный ни в рот, блядь. О! Ой, меня убил! Сас! Сас, сас, сас, раз. Хорошо, давай в следующий. В следующей игре Сеня против Потапа сыграет. Дова... Нет, давайте кажется, сам за тебя в следующей игре. Бля, баный в рот, яр, блядь, все системы отказали, нахуй, почка. А да чё вы против почка? друг друга не боретесь, нахуй? Блядь, Потому это... что вы в одной команде жить, понятно? Ебать, ну вы, блядь, охуевший, блядь, скотина. А? Ну Смотри, можно не... Ну, Сука, ты охуела, блядь! Охуела или как, блядь, стой! Погодь, суки, блять, ухуевым. Сейчас стой, я хочу один раз попробовать, типа, бануть <связывающие> Суки. <Я> его, короче, <связывающие> <связывающие> Ладно, давай, <связывающие> подожди, стой. дай ему отдохнуть. Пусть он приземлится, тупая, вот это, заберет чут. Да. Подержу. Ну, пока... <связывающие> подрочить то тоже надо. Да блядь, вы вдвоем блядь, нахуй, как скоты, блядь, ебаные, вдвоем ебашите. Если бы вы по отдельности да, были, да, можно было бы просто в отдельности вам очко нагнуть. А чё, ты же сам сказал у нас двоих Ну бля, Пап, бывает так... Я завершаю. Б... я завершаю игру и ставлю каждый сам за себя. Бля, вот это ебать, а вообще нахуй. ебами меня семь раз нагнули. Сколько? Семь. раз. Ебать, семь раз нагнули нас. У меня да, еще человек, никогда такого нет, поставлю, не было. Э, команд, сколько у нас команд? Сколько у нас человек? Три, три, три, три, три. А, нет, четыре. А что за команд. А кто потап такой, потап это... человека, короче. Сука, что это за поток? Вот так ну? вот он, вот он летит. Типа, смотри, какой он мощный. Это просто Покажи это зверь. Да, зверь с помпы, это зверь с это зверь с даже если потак на некий, то бежит, он боится. Бля, да, пацаны, каждый сам за тебя играем? Ёбаный взад, блядь, Мой сундук самый левый. У блядь, слева, блядь, сука, потап полка, потап блядь, в плацкарте, нахуй. Подождите, расходимся. Сука, мне нужен автоматик, спасибо. Минутку. Только дерево, поняли? Ты, бля, ты хуево, блядь. Потап убит, блядь. Что, убит играем да? Ну да, а уже меня... Суки! Да, мы так Суки! Сука! Сеня уже два километра. Минус Сеня! Минус сеня, чуваки! срань стойте, стойте блядь. дайте Стойте, не убивайте, пока сева не приготовится и.. Пока вы не приготовитесь, скажете, когда, типа, готов, значит... Ебать, я... ну я это, сука, ебать, какой-то CSGO нахуй на минималках. Вы да, CSGO, это CSGO на максималках. Гос... А я, уже... я блядь, прям сейчас ролик выложу, нахуй, этот, если успею, конечно. Вы готовы? Нет еще, погоди. Вы готовы. Бля, я не готов, закнись. Все, блядь. Стой, нет, нет, нет! Стой, нет, Сева, нет. сева, стой, не убей, Сука, не потап, пидор! На нахуй! Бля, ебать сева, твой рот! Я х... хотел синюю крыть! Я килопотап убил! Крысы сраные, блядь! У тебя это получилось! Блять, пиздец! Нахуй, это просто Я проеб не блядь, не года, села. блядь! Суки, не-не-не-не-не-не-не-не-не, да хуй та да там, делаем? блядь. Да че потап пидор? Че пидор надо? Да, че надо? Че надо? Че надо? надо, сука? Че, сука? Че, сука? Да ты охуела, блядь. Ты че, блядь, по моей тактике ухею. играешь? Охуела, блядь, вообще в конец, блять. Пота... Сука, потап. Потап пидорас, блядь. Сука, нахуй это ебать вообще. Потап с телефона играет, прикинь. Сука, а, блядь, да, что так у так... него за телефон какой-то айфон что ли, блядь? Айфон SE баный в рот меня с SE, блять, уебашили. Блять, это, блядь, <соценно> пойду повешусь нахуй. Пойду. Я понял, а что. Суки, <соценно> сука, не надо, блядь. Да ты охуел. Ну, иди, будешь как гусакова ходить. На, блядь, на, блядь, на, блядь, на. На, сука, убит нахуй. Правда свободно а меня Сука! Сука! Не-не-не-не не. ну я Сеня убивал Ну что ж вы крысы Султан Нарзарбаев, блядь Блядь, блядь, блядь Блядь, блядь, блядь На въеблядь Блядь, блядь, блядь На въеблядь, на въеблядь иди на меня Сука, пиздец, ебать нахуярик Я сейчас стол сломаю Ах, нажимаю Сука. У меня сейчас очков взорвется. У меня тоже. Очков прям подгорает уже, чувствуется. 10 минут и будет готово. Всем к столу, блядь. Сука, да, нагну сейчас ширак, нахуй. Блять, какой в жопу доширак, блядь. И Бля, меня, пиздец. Да погоды, блядь, у меня тут жесткая катка, блядь, с этим. Нарсул. Бля, пиздец, пиздец, пиздец. Я да, норсулбеком, блядь. Сука, охуевшая, блядь. Да ты, блядь, ты Сука, ты снайперский, блядь, курсы. Ты знаешь, как Нубик пытаешься играть, я даже с бегла толком не хватает попасть в какой-то. Йу-бани Не-не-не-не-не. Пошл нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй. Бля, сука, я в Fortnite что-то давно не играл, блядь. Тебе 44 хп на А 40, нет! 40, ну 43 хп У меня 44 хп А-а-а, блядь Я теперь, ну, второй хорошо скупать 1780 Бля, у меня нихуя патронов нет Сука, патроны, блядь, патроны, блядь Патроны Нахуй, пуздец Патта, блядь Патта, ты че его убил, слышь ты блядь баный в рот, нахуя Давайте подожди, дайте всем... Ебаридзе, блядь. Блядь, сука, еба... Рот твой наоборот, нахуй, а? Пизда... Сука, да кто, блядь? Выебу, выебу, блядь, Потап, блядь. Да Потап, сука, пидрю нахуй. Сука, еврей, нахуй, а вот пидор, а? Бля. Ну ладно, все, ну, я тебя не... Уебу, я ну что, нах... а, ага, а выебать, да? Я просто не буду... Ты кроешь, чтобы ты. подлетел. Бля. Давай друг друга не Стой, не бивай Давай. Не тимимся, но не убиваем друг друга. ты это? Почему ты блядь, пидор нахуй? Послушай, ты знаешь, что сейчас такие слова сделаю? Ну, блядь, чё? Хачипури, понял? Нихуя, блядь, ты мощник, блядь! Красавчик, да я убил. И батни хачипури запилили, блядь. Ёбана, блядь. А, мне потап запил. А я, а я подав убил. Красавчик. Уничтожен. Бля, блин. У меня семь убийств, пацаны. У меня восемь. Ага. Я просто хороший человек. А, да... Чё, блядь? Нет, не ожидал, блядь? Сука, не ожидал. Нет, не ожидал. А вот она не ожидал сейчас, подожди. Бля, пиздец. Сука, это Попалась. я тоже не ожидал, не блядь. Ебана, ну хуй, нахуй, блядь. Леба, привет, я тебе помогал в убийствах. Молодец. Бля, Мне пиздец. Всего, да? Подевать кого-нибудь, пожалуйста да, а да моих, да, да, да. я просто ты на моих силах на вас делаешь бля пиздец сука меня уже блять палят бля сука вы вдвоем нахуй лезете ба вот нет, это у нет, вас хочешь я из своей каморки и да вылези комнату. сволочка бля это вообще не баный ёбаный в рот блядь вот как играет Никита Суки блядь Твари, как вы это делаете, а? Сука, где вы такие? Я сказал, что в нас играет Ну блядь, я ошибся, блядь Наска, наск, на на нас. Все, какой бос, сука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 Пидорас! Не стреляйте, дайте, не стреляйте в меня, я хочу сеть, я Сука, я тебя сейчас, блядь, сука из гондона, блять, убью, нахуй, понял? тандер да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да Пидарас нахуй, ебать я ебал. Аааааааааааааааааа. Ебать ты же видишь, что сейчас киркой билдевай? Я сейчас, короче, уши лопну, потому что я в АКГ на уши. АКГ. АКГ. У меня девять. Я ими сами пользуюсь блядь. Я иду Сеню с кирки бить. Ага. Давай. Давай, давай, давай, ты давай, любила, давай, да? давай, давай. Чё, давай, давай, давай, давай. Она ну, иди сюда, она а, ну, бля. блядь. Ааа, блядь, чё э -э -э. Ну-ну-ну. Ну-ну-ну. А, сука, а чё, перезаряжаться можно? Ёбаньи в рот, я всё это время оружие новое подбирал. Бля, это ты... Сука, ты чё, блядь? Ты так... против ну, моих же правил нахуй Ага, блядь там да да да да да да сейчас будете уничтожен а, собака ты нел крещ... не собака не, не крещена Дробовик пойду возьму. Что они убивают по братству? Убит. Я под Ебуней! Ну ладно. Сейчас, ближе, мне второй дробовик <с нужен. <с я Сеню, короче... Да. И Сеня, короче, все так наплыл. Да-да, у меня мозги расплылись просто по карте. Да -да. Фаршмак. Фаршированный Сеня. <смех> меня еще никогда так мило не называли. О, ба, ба, ба, ба, ба, ба. Да, крыса. Да, Сеня, так... сколько у тебя убийств? Да, хуй узнаю, блять. Восемь. Сеня, да. сколько у тебя убийств? Просто 8. интересно. Восемь. Восемь. Да я сам в шоке, У Упота но. по 13. Услышал, упота он меня в крысу убивал. Я тут, я сука, побегу. Блэд. Не убивайте, дайте перезарядку. Да, под... Адвокат! Адвокат! Да он крысит, я тебе отвечаю. Ты его. Даже, я не заутался, а ты его? Крисюга, блядь. Давайте его темно устроим, его за углом. Да ты, сука, я не облутался даже, нахуй, блядь. Да блот, перезарядочка перезарядочка перезарядочка бля да это ебать нахуй а это ты Я не хотел у, у нас вторая привет. мировая идет да вторая мировая бля. бля бля бля бля бля бля бля бля бля Ну бля бля бля бля бля бля бля бля бля бля бля бля бля бля бля бля бля бля бля сейчас пригорает прошлому... просто. Минус... А, ну, ладно. Какое ты Упущение. шо пацан. Сейчас все рели будет. Да, будет. Да, да будет точно. Да, отвечаю, как ниху делать. Не, не Да в первый, раз меня убил. Не в первый. 20... Да не а, пизди. Извини бля ебать нахуй с двух сторон блядь сука спецназ нахуй на спецназ да почему у меня... а это сеня был я думал кто Спец. меня убил а, это... я думал потап сзади меня чисто закрытие вот это всегда а сколько у потапа убить что интересно потап убит сука зачем чего вообще Сева, здорово, Сева, здорово. Ты где здорово. я? Я открыла, но я тебя не вижу. Ой, хуй собаки. Нет, ты просто играешь. Что, умеешь. Шо, блядь, ты сейчас сказал? Я не умею. Лучше по... Лучше тебя играть надо. Мне придрачиться просто надо. Все так говорят. Не, мне реально придрачиться надо. Да? Да. Фух, При... такой еще баталий никогда не было. Гениталий у тебя таких не было, блядь я Потапа, такая... дай Зробовика, дай У нас сейчас бой просто Из чистого принципа У, кивов, у меня 11 да. да, блядь Сука, я даже залутаться, блядь, не успела Меня уже пиздят Коммунисты, нахуй Да блин, он меня убил, прикинь Сука, прикинь, да? Ебать, я тоже умею да, он чисто этот убил, потому что у меня брони не было. Ага, Это блядь. а что по мне сваляет? Я, блядь. А. Ч по мне не попадают? Не знаю, они хотят, наверное. Бля, ебать нахуй, Ярик! Ярик! Ярик! Ярик! Я тебе не... кони! Сука! Блять, это проёб восемнадцатого года, блять. До нашей эры. А чё, с можно пользоваться? Не понял. А я не знаю... А кем нельзя пользоваться? Я не знаю. О, блять. Я типа я сыграл чисто так, чтобы патопан до конца унизить. не Не, нельзя Сева, тебе минус один килл. Ладно, хорошо, я понял. А, сейчас сышь, да? Жутанку! Вот я это заявочка понял. на куни. Я просто... я убил. Что в этом такого? А, да, да, да как это он делает? Я не понимаю. Я даже в тунецки как не могу. Да что ж, это такое? Я, <сёк> да, сеня, да, я, да, я говорю, мне придрачиться надо просто было. Да? Ага, да, ну, а, а, сейчас. Что, смотри Ага? Смотри сейчас. Смотри. Ага. Сеня, Сеня, Сеня. Сеня, Фу, Сеня, сеня Фу. возьми Фу. дробовик. Иди нахуй. Дробовик Сей, не моя стихия. Ну возьми дробовик, что ты? Сын что ли? Сука, <гас> блять! Блядь, все я. Саломат побежал. стой, не убивай меня. Ну я не хочу тебя убивать, паста. Блядь, кипать нахуя рика? Угу. И... Бля. Тимур, да, некит? Что? Тимворк, я его броню Ой-ой-ой, царят, царят, царят. КП, что ты сделал? Я тебе в попал. Ты мне попал. КП расставил. Ой, Ну, бяры. Ты чё так пугаешь? Вы из какого Майнкрафта вылезли, пацаны? Мы из этого, Поротова. Понятно. Называется сервер Сени. Сука. <связывая> Мама говорит, слава украинина. Ладно, ладно, ладно. Да Потап, ты сам сказал, что я тебя убил. <связывая> Господи, что за упоротость. А хули я один? Где, блядь, все? Вы что, подрочить ушли, да? Нет. А, вот вы. <связывая> <связывая> Сучка, Потап, нахуй! Адвокат, нахуй! Ебаный в рот, блядь. Я ебал, ну, сука, это да, пиздец. Да и чё ещё нефть, ты воздруги кого убил там, 50 метров было. Да нет, там у него ху мало, оставалось, а у меня наскарик от патронов не даёт. Сука, у меня сейчас вообще очко, да нет, а просто я... как лава а будет. Ай-яй-яй, я, я оружие покупаю. Смотри, Сеня. Я Бля, ебать нахуй, ебалтит, ебалтит, ебалтит. Да а что ты в крысу все делаешь? Я убил его. И Сеню я убил. Слушайте, у меня 15 киллов. Слышь, а что, что пока меня в крысу убил, пока У кого, а кого сколько киллов? У кого сколько киллов? У меня 17. У меня 15. Серьезно, Сеня, у тебя не 15 <свеч> Я тебе отвечал, мне 15 киллов. Какой мне смысл врать? Ну, ладно, я просто прилечу в тени, мне надоело. Давай, прилетай. Ласка вопрос ему. Сука, ты чё, вообще охуел, да? Я уже тут. Сука, здорово, блядь, давно не виделись. Эбать, вот это пиздается, вот это блядь. Бля, мне, мне это стыдно на канал выкладывать. Да, да, да. Но я это а выложу. Хуй-то там, блядь, да. я лучше серию не сделаю. Ты сделаешь и а я Не, я лучше серии выложу, блядь. Так хоть не так стыдно будет. Эль. Сука, Эль, да ты... Знаешь, что слушать надо, что сзади происходит. Да сука мне, как я могу слушать, если у меня губ, блядь, из детского ебаната, блядь. Каждая собака, блядь, арет нахуй. Как мне, блядь, еще что-то слышить, блять. Я что, по-твоему, супер слух нахуй? У меня сейчас очку, блядь, пригорит нахуй, блядь. А они мне надоело? Вот, например, я, знаешь, какие меры приготовила? Я, как затычки использую. А, затычки в жопу, да? Да, наушники в затычки. Потап, пидорас, блять. Как-то раз, пидорас. Согла, согласен, согласен, согласен, Блин, да блэд! А я не согласен. Бля, да блять! Что? Это как вообще на свет появилось? Я не знаю, что я. Как это да на ванна? свет могут? Тема, стой, не убивай по тапа. <свеч> Паштение тебя е. А кто не пишет? Ебать, он жесткий, а. У него сейчас, наверное, тоже очко пригорит. У кого? У батапа? Давай у меня стрель... стрельнут. Я Нет. только, блядь, на свет поеду. Слабака, блядь! Субак. Я просто Субак. бегаю и убираю. У кого сколько слово? Кура, блядь! У меня 21. У меня 19. У меня 23. Почему у меня севы разница постоянно в два кила? Шо это, блядь, такое? Ну, потому что Сева в два раза круче тебя. Шо, блядь? Ты серьезно, блядь? Отвечаю. Да, блядь, поддорожная шлюха, и ты, блядь, круче. А ты не Fortnite. Пужа, блядь, Fortnite... Да, мы с Севой на втором месте. Сеня на третьем, а Некит на первом. Ебать, вот это, блядь... Вот это, врядь, нежданчик, нахуй. Фишер, говори, заново, давайте заново, заново играем. Да, похуй, блядь. Нет, давайте, давайте теперь я с Патомом в команде, а Некиту и Патомом в разных командах. Не знаешь, я передумал слушай. сука, блять. Ладно, но это ты я играешь, сделал, блять. Я, блять, это сделал а в следующей ты? серии, блядь. Сейчас, так подождите, что, стойте. Суки, не орите, нахуй. Неки, давай с тобой в одной команде больше. Да вы, не, блядь, охуели, просто... блядь, меня с этим педагогом. Не будем друг друга убивать, а просто... И, и не будем... я дальше... понял, давай, давай, короче, стимимся. Сти... Давайте дуэльки. И, не стимимся, а просто, чтобы не убиваем друг друга. Давайте дуэльки. Ну, дуэльки, короче. Слушай, ты в этом, если не хочется, все это, будем просто... Да подвиньтесь, дайте... Меня. Смотрите, как надо строиться. Сень, смотри, как надо, вот так. Блёд, вот, охуела нахуй, сука, не б... Ты шо, блядь, охуела убирайте, нахуй. подождите Потапа, ему там тюма. Сука, блядь, Сева, я тебе сейчас очко натяну, понял, блядь? А Ебать. Мне, да, Охуевшая, блядь, говно да. Достойся сначала. Финя, до Нет, сначала до меня, потом... Потом сука. только наделись. Блёд, Сева, сука. стой, Сева, стой. Или кто это там? А, это Потапа. Кто это ко мне пересел? А, Сева. Не, я су... не отстрелял. Да сука, хуй, я ты стреляю, нахуй вдвое. Су... Суки, фашисты, блядь. Как, как? Фашисты, блять, сраные. Не Бля, ну нихуя, блядь, мир данчик. Да, суки, блять, как евреи нахуй, блять, обстреляли. Суки, погодите, дайте. Блять, ну сука, ну этого, да сука, я не облутался, даже, блядь, потар, пидорас, нахуй, это хуй, суки, суки, блядь. Ааа. Сука. Бля, пиздец. У меня четыре, у меня два убийства. У кого сколько? Да у меня нихуя, бля. Пуша, меня как евреи обстреливают, нахуй. У меня два убийства. Сука! Бегал все. Давай, не убивай, не убивай его. <связывая> сука, на этом надо серию заканчивать иначе начать сейчас, блядь, сука, точно. Сука, с ума сойду, блядь. Всем спасибо за просмотр, блядь. Я сейчас за кадром, сука, и мочку натяну, блядь. Спасибо, блядь. Подписывайтесь нахуй, сейчас... Сука, уже не Ебать-то, морут, нахуй. Поняли, блядь, какие баталии на... Все, вас, сука! Все, вас, сука! Сучка, драная. я! Я мама расходу... Я хлену, если у меня все. Вс ⁇ блядь. Вс ⁇ ну вас в жопу нахуй. Вс ⁇ спасибо, блядь. Подписывайтесь, иначе я сейчас очко им разорву. А пойдемте, короче, в это. Я сейчас тебе... Бля, пиздец. Пиздец. Пиздец. Пиздец. Пиздец. Пиздец. Нахуй иди. Нахуй. Вс ⁇ все, ладно. Все ссылки будут в описании. все, всем до встречи. Всем пока.